Под тихий снегопад и тонкий запах хвои, как в детстве, на листке желания пишу, пусть уходящий год захватит все плохое, и унесет с собой, а больше не прошу: ни денег, ни трепья, ни славы, ни признания. Заветные слова под сердцем не нощу. Пусть лад царит в семье, Да и прибудет с нами здоровье и любовь. А больше не прошу. Пусть приходящий год особенным не будет. Чудес давно не жду. Одно сказать спешу. Храни же вас Господь, мои родные люди. Ниже вас, Господь, а больше не прошу. Желание свое на маленькой записке Пишу, как в первый раз. Пишу и чуть дышу. Пускай блестят глаза у дорогих и близких Лишь от счастливых слез, а больше не прошу.